всем привет сегодня познакомимся с очередной командой в терминале это команда alias или псевдонимы то есть что это такое ну смотрите я думаю те кто работает терминале иногда набирают одни и те же команды довольно часто одни и те же либо там немного меняются аргументы вот и они довольно часто их набирают набирают набирают и это иногда м -м, огорчает постоянно набирать одно и то же либо искать в истории вот но можно все сократить ну давайте вот на примере c clear очистить экран да эта команда очищает экран но можно вместо слова clear назначить к примеру с. Букву c Вот. Давайте посмотрим, c Есть такое? Нет. Команды С нет. Соответственно, мы можем на эту буковку назначить свою команду. Как это сделать? Пишем alias, дальше, пишем c равно, и, в кавычках, clear. Сделали. А теперь нажимаем c И как вы видите, работает у нас clear. То есть команда alias позволяет назначать псевдонимы для каких-то команд. <клёх> Даже. Ну, для больших команд даже можно функции делать. А, вот, смотрите. Посмотреть, какие алиасы есть в системе. Можно с помощью команды alias-p. Вот. И это текущее. Алиас и псевдонимы, которые сейчас есть в системе. Ну, к примеру, изменить права, да, там, доступа, там, выполнение на... Ну, изменить права на выполнение, либо чтение, либо запись, либо еще что-то. Вы спокойно можете вот, вот так вот сделать и не вспоминать, как там писать mod, кто-то пишет там-X, что-то еще там, не помню. Вот, к примеру, History, просто можно буковку H. Вот я нажимаю H и у нас история, потом C и очистка. Потом alias p, и опять смотрю. Дальше, чтобы удалить все э, а, алиасы, все псевдонимы, есть такая команда unalias. Давайте help посмотрим. Смотрите, чтобы удалить c, к примеру, я пишу unalias и c. И давайте посмотрим, если она вот здесь. Давайте вот c. Как вы видите, я удалил э, свой псевдоним c чтобы удалить все псевдонимы надо аналиас пробел тире а вот ну и по alias тут тут особо как бы смотреть разбирать эту команду нет нет смысла потому что она довольно таки простая вот если мы посмотрим по алиасу то пробел .p. нам печатает все псевдонимы вот так вот, что еще? Ах, да, это будет работать только в текущей сессии. Ну, если вы вот так вот сделаете, да? Алиас, где-то мы назначили назначали псевдоним для Clear. Вот он. Оно будет работать для текущей сессии. То есть, когда вы выключите компьютер, включите, все, всего этого не будет. Как сделать так, чтобы это все было после перезагрузки? Нужно отредактировать давайте ls давайте mc нужно вашей корневой папочке домашней директории вот в этот файл bash rc добавить в конец ваши алисы вот он у меня открыт этот файлик и вот это то что я добавил для себя смотрите что еще интересно можно алисы под алисы назначать даже функции вот. как вы видите, здесь под алиасы можно также назначать не просто команды, а целый набор команд. К примеру, можно, например, у вас есть, э, давайте вот tmp и давайте вот папочка тест. Давайте это удалю, мы потом, нам надо будет. К примеру, хотите alias, чтобы, ну, к примеру, вот tmp тест это ваша какая-то рабочая директория. <coughs> рабочая директория. Давайте, сделаем alias, alias, под Потом, потом, сиди uh, work. Вот так вот. А ну-ка, давайте в первую очередь проверим, есть ли такая команда, uh, Такой команды нет Поэтому можно. Будьте, кстати, аккуратны и не переназначайте существующие команды. Потому что вы можете наделать delow. Так вот, сиди lock да, равно CD, ой, что это я с большой, CD, а дальше. Mp. Дальше тест. Вот так вот. И теперь давайте CD в. Во, я перешел туда. Теперь смотрите: а можно назначать, помимо длинных вообще команд, каких-то а, и т.д. и т.п. Можно также даже делать функции. А, то есть, я думаю, вы поняли, да? Псевдоним вы пишете h. G, и вместо этого, к примеру, подставляется history and grab. Соответственно, hg пробел, и вы пишете ту команду, которую вы ищете. И, соответственно, она ну, будет результат, тот который, от, такой, который будет от выполнения вот этой команды. То есть это сокращение. Дальше, смотрите, функция. Вот, к примеру, функция extract. Она извлекает э, архивы, вот, таких вот, вот такие типы архивов. Вот, то есть смотрите, ну, если вы с башем знакомы, то я думаю, вам тут более-менее все понятно. Если не знакомы, то как минимум, что вот этот означает? Доллар-единичка. Доллар-единичка это означает первый аргумент, который идет после команды экстракт. Вот. А первым аргументом обычно это передается имя архива. То есть, чтобы самому постоянно не разархивировать, не вспоминать там, как же разархивируется вот этот архив, какой командой, rar, как, там, zip, 7z и, и все такое, можно использовать вот такую вот функцию. А, вот. И как ее использовать? А, легко. Пишите экстракт, extract, extract, дальше пробел и, к примеру, вот сейчас разархивируем 7, 7z. Ну, 7z. Enter, и как вы видите, у нас разархивировался. Точно так же можно разархивировать другой тип архива. То есть очень удобно. Я думаю, вы уже поняли, насколько э, удобна эта команда alias. Дальше, что еще хотел сказать. Еще хотел сказать, что можно э, посмотреть. Э, так, можно я тут сохранил этот, вот она, да. Давайте я скопирую. Можно посмотреть, к примеру, 20 самых употребляемых команд. То есть посмотреть, какие кандидаты годятся для того, чтобы посокращать, к примеру, их имена, например, этих команд, либо еще что-нибудь. Вот. То есть вот можно вывести в процентном соотношении, к примеру, 20 самых употребляемых. Или... Или 10 там, так где тут мой курсор, не понял. Вот он. Вот, давайте выполним, смотрите, вот 20 самых употребляемых команд: то есть 14 и 8 процентов. Я использую гид, ну, с разными там э, параметрами. Да, это так. Ну, до очистки это было так. Дальше команда LS, дальше sudo ms и так далее и тому подобное. Можно вывести 30-ку. Ну, тридцатка это уже такое. Тут даже первая десятка в основном говорит э, о нужных нам командах. Да. Дальше, смотрите. Ну не дальше, а еще хотел вот обратить ваше внимание. Ага, я не сохранил, да? Ну, к примеру, alias можно. Смотрите, на что сделать alias. Э, к примеру, apt-get install и сделать вот так вот sudo apt-get install. Вот, смотрите. Вместо того, чтобы постоянно писать sudo apt-get install, можно a, g, i. apt-get install. Теперь еще важный момент. Чтобы обновить, ну, чтобы применить вот эти изменения, давайте я сейчас alias p выведу. <coughs> так, короче, вот оно вот как вы видите здесь вот этого алиаса нету apt-get install так вот чтобы э его э обновить чтобы применить точнее э э новые изменения да, из файла bash э rc нужно сделать следующее нужно выполнить э вот такую вот команду source и указать э путь к вашему bash rc ресурсному файлу. То есть в данном случае указывают что это корневая директория и где он лежит. Вот. То есть когда мы так вот делаем, дальше мы можем посмотреть да елки-палки, алиас P. И теперь мы можем увидеть, что у нас изменения применились. Вот. Что у нас apt-get install уже есть. И теперь можно A, к примеру, к примеру, даже не знаю, что поставить. Давайте mc у нас есть. Вот, Enter. Ну, все, проверилось и сказала, что данный пакет установлен. Как вы видите, это гораздо меньше буквок, чем писать вот здесь. Поэтому, поэтому, поэтому думаю, все. Что тут тянуть? Я думаю, вы все поняли, что такое alias, что такое псевдонимы. Очень удобная и полезная команда. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.